Индикатор-аллигатор. Сегодня рассматриваем один из таких очень интересных индикаторов. При этом индикатор не слишком распространен. Это всегда хорошо, потому что вы не будете торговать в толпе. Поэтому рекомендую к данному индикатору-аллигатору присмотреться. И, наверное, как частный случай этого индикатора, можно рассматривать две скользящих средних, которые часто используются для построение торговых роботов. Давайте посмотрим. Ну, мы рассмотрим в терминале Quick. Для, терминатора, для терминала MetaTrader 5 аналог данного робота нету. Робот у нас на базе этого индикатора только для Quick а существует. И давайте откроем какой-нибудь график. Ну, например, фьючерс на индекс RTS. 10 минутный у нас таймфрейм. И правой клавишей мыши нажимаем ⁇ Редактировать ⁇ И в списке ⁇ Добавить ⁇ Ищем в списке аллигатор. Вот наш аллигатор. Мы делаем применить, а, а, добавить, применить и нажимаем ОК. Вот наш индикатор попал на график и мы видим три, состоит он из трех линий. Давайте посмотрим поподробнее его параметры. Нажимаем опять редактировать, выбираем здесь аллигатор и на вкладке параметры смотрим. Здесь стандартные настройки. Состоит он из трех линий. Первая линия – это линия челюсти. Синим цветом она выводится, стандартным, в квике. И это 13-периодная скользящая средняя. Правда, которая построена не по ценам закрытия, а по средним ценам. Но поподробнее вы это можете посмотреть на страницах нашего сайта. Там есть все формулы для расчета. И там подробнее вы сможете посмотреть, как этот индикатор строится. Но, грубо говоря, это скользящие средний. И есть здесь такая особенность, что эта кривая сдвигается вперед на 8 периодов. Следующая красная так называемые зубы аллигатора. Период ее меньше, 8, и она тоже сдвигается вперед, но на меньший период. И следующий это губа линия зеленая. Она самая короткая, самая быстрая и сдвигается всего на 3 периода вперед. Вот такие стандартные настройки. Естественно, вы. Можете данные настройки менять и не только с ними работать. Но вот эти базовые настройки, давайте мы с ними сейчас посмотрим на них и попробуем посмотреть, что, как должен, должен этот индикатор работать. Нажимаем ОК и видим. Вот смотрите, у нас вот текущая свеча формируется, а справа линии выходят вперед. То есть мы их строим по историческим данным, естественно, и сдвигаем вперед. Как по данному индикатору торгуют. Но смотрите, данный индикатор, он в отличие от просто скользящих средних, он считается еще и индикатором, который как показывает боковик, но может еще и показывать, куда рынок движется. Во-первых, давайте посмотрим вот область, выделим, ее, выделим желтым, в которой линии переплетены и находятся достаточно близко друг к другу. У нас две таких области, вот здесь и здесь. Вот такая область, когда линии достаточно близко друг к другу, это характеризует период боковика. В этом состоянии, когда рынок в боковике, линии могут много раз пересекаться. И это состояние именно состояние боковика. Почему он еще называется аллигатор? Вот здесь есть три линии. Синие, красные и зеленые. Состояние боковика это состояние, когда челюсть и, как бы челюсть и рот аллигатора закрыт. Аллигатор спит и находится в состоянии покоя. Он сыт, наелся и отдыхает. Когда аллигатор проголодается, он просыпается, начинает как бы зевать, открывает пасть. И получается так, что у него пасть в конце концов развивается, и он идет, выходит на охоту. И именно выход на охоту, это и есть состояние тренда. Вот мы здесь можем посмотреть, что в состоянии тренда, когда у нас рынок пошел вверх, у нас пасть развива развивается, появляется снизу челюсть, дальше зубы и губы. То есть вот состояние трендового движения, когда аллигатор выходит на охоту. И чем шире он развивает свою пасть, тем быстрее, большую силу набирает рынок, набирает тренд. И видите, что вот перед окончанием тренда, когда он потом снова ушел в спящий режим, вы видите, максимально челюсть раскрыта. То есть линии как наиболее далеко друг от друга располагаются. А как только линии, вот зеленые, начинают приближаться к красной, к синей, это первый сигнал того, что рынок, рынок уже, состояние тренд его ослабевает, и скоро рынок может перейти в состояние барковика. Так вот, видите, и произошло. Теперь давайте посмотрим вот здесь поподробнее сигнал возникновения. Вот здесь возникает сигнал на открытие длинной позиции, когда все три линии располагаются как бы в правильном направлении. Снизу синяя, самая медленная. Красный самый самовыстрый зеленый зеленым вверху. То есть вот в этой точке нужно где-то входить в рынок в лонг. Дальше существует два метода выхода. Два метода торговли. В первом случае при появлении первого пересечения мы уже можем выйти из рынка. Выйти из рынка и дальше дожидаться, когда рынок снова не даст какой-то сигнал. Либо снова лонг когда линии снова расположится в правильном направлении, либо шорт, когда направление будет обратным. И второй вариант – дождаться обратного сигнала. Но в данном случае вот здесь вот обратный сигнал поступил достаточно быстро, но, к сожалению, не привел к возникновению тренда, потому что рынок, ну, по крайней мере, пока он находится в состоянии боковика. Ну, вы здесь видите, что рынок вот сейчас опять пока еще находится БКК, линии достаточно близко, и на самом деле вот часто по аллигатору очень легко торговать визуально. То есть вроде бы сигнал поступил, но увидите, видите, что линии пока еще переплетаются, и находится достаточно близко, сигнала нет. Но здесь вот не совсем показательный случай, здесь линии все-таки достаточно широко расположены, но здесь и потому, что и движение было резкое обратно. Но очень часто, вот если давайте назад открутим, посмотрим, вот бывают ситуации, когда вот, линии находятся очень близко относительно друга. Вот здесь вот в этом квадрате мы видим, что здесь нет тренда, линии очень очень близко и переплетаются постоянно. Вот в такой ситуации лучше держаться подальше от рынка и не торговать. А вот когда аллигатор раскрывает свою пасть, вот в этом случае, вот здесь пасть раскрывается, рынок входит в состояние тренда. Но здесь вот движение не получилось. а Здесь мы, как видим, пришли уже там к следующему движению, но оно произошло в другую сторону. То есть вот такой интересный индикатор, по которому можно торговать и визуально. И на базе него есть у нас торговый робот. К этому торговому роботу также у нас есть курс по подбору параметров, где можно протестировать индикатор аллигаторной истории, а затем уже параметры применить в роботе. Поподробнее можете посмотреть и почитать на страницах нашего сайта. Но индикатор очень интересный и достаточно неплохий. Он показывал доходности последующий последний год. То есть в этом году у него какие-то первые шесть месяцев 2018 года были какие-то очень удачные месяцы. И он заработал, если в пересчете в годовых, то там свыше там, 100% получилось в годовых. Это очень хороший показатель при текущей ситуации, когда рынок уже не такой трендовый, как был там несколько лет назад, как был 2008-2009 год, там 2015-2013-2014 года. Сейчас таких трендов мощных нету. И поэтому такие показатели очень хорошие для данного робота на базе индикатора аллигатор. В любом случае, индикатор очень хорош для отлавливания трендов. И опять же, поскольку он не сильно распространен, то вы всегда окажетесь не в толпе. Будете входить. Здесь вот не в толпе. Вы видите, да, вход в толпе. Это вот скорее можно назвать. Вот здесь вот вход в толпе. Когда все идет на рынок вверх, затем он рынок подумал и пошел вверх. А здесь вы входите спокойненько после того, как толпа уже вошла. Вот причем да, даже стандартные настройки еще ничего мы не трогали. Естественно, поигравшись с настройками, можно получить еще более интересные результаты. На этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, что вы присмотритесь и возьмете данный индикатор на вооружение.